Народ, всем привет! Видео не призвано призвать вас донатить, боже упаси, тут дело каждого. Я снял видео, дабы вам было ясно, что находится в этих контейнерах, как это происходит и на какой плюс-минус итог можно рассчитывать. Изначально вскроем 3 раза по 10 контейнеров, посмотрим статистику падения за каждую десятку и затем все суммируем. А также в конце мы откроем 50 бесплатных контейнеров, нафармливаемых в рандоме до 18 уровня. Напомню, что тут полная рандомность вам может выпасть все что угодно, не так как мне. Но всю суть проследить можно, что выпадает больше, чего меньше. Ну, не факт, конечно. Кстати, лично я против такого разнообразия ресурсов. Я только за 4 категории. белые, там, зеленые, синие, фиолетовый. Все, без градации на какие-то отдельные. По а мне было бы так лучше. И без всякой вот этой кучи рандомности. Ладно, это уже тема для другого видео. Давайте приступим, немножко ускоримся. Все равно итогу таблицу я предоставлю после каждой десятки. По итогу мы получаем. Детали 1600, медикаментов 0, сплавы 400, топлива 0. Композиты 1200, химия 300, шифровка 300, чипы 800, чертежи 600 и секреты 1100. Вот это вся суть рандомности. Я вкинул 500 и получил вот это. Белые 2000, зеленые 1800, синие 1400 и секретов 1100. Изначально я хотел получить конкретно медикаменты и прокачать шатся. Но как мы видим, рандом меня вертел и я не получил то, чего хотел. То есть я обломился. Но если отойти от моих желаний, а посмотреть на картинку в общем, то мы видим, что все идет по уменьшению. То есть чем круче ресурс, тем меньше шанс на выпадение. Как бы тоже не очень, но это только в первой десятке. Давайте глянем на вторую десятку. Возможно там будет немножко по-другому и посмотрим повезет ли мне там. Что же мы получили по итоговой? Детали 0, медикаменты 400, сплавы 0, топливо 800, композит 600, химия 300, шифровка 300, чипы 1200, чертежи 1200 и секреты 1000. Тут уже упадать немного по-другому. Мне повезло больше. Во-первых, я поймал медикаменты, а во-вторых, синих, а точнее более редких материалов мне выпало гораздо больше, чем белых. А это хорошо, ведь их на фарме гораздо сложнее, чем белые и зеленые. В итоге получили белых 1200, зеленых 1200, синих 200, 400 и секретов 1000. А до этого было вот так вот. Соответственно, белых мы получили гораздо меньше, зеленых тоже получили чуть меньше, но зато очень сильно оторвались по синим и по секретам разница всего лишь 100. Сейчас откроем третий пак контейнеров и разберем, что же у нас получилось по итогу трех открытий. А также после этого откроем, напоминаю, 50 нафармленных контейнеров до 18 уровня. Так, с третьего пака мне выпали детали 400, медикаменты 800, сплавы 1200, топливо обломись, композиты 600, химия 300, шифровка 600, чипы 1400, чертижи 600 и секреты 900. В этом пуле нам не выпало только топливо. Белых опять больше, в принципе вы все видите на своем экране. Можно заметить, что когда я открыл по 10 контейнеров, купленных на сайте, по какому-то из ресурсов, я проседал, имею в виду, в белых. Соответственно, покупая на сайте, вы можете не получить именно того белого ресурса, который хотите получить. Кстати, способ более гарантированно и более стабильно получать белый ресурс об этом чуть позже. Вот, по зеленым, по синим и по фиолетовым, соответственно, у нас все стабильно. Каждый раз мы получали небольшое, но какое-то количество этих ресурсов. В принципе, этого хватает. Давайте немножко подведем итог. В итоге мы получили детали 2000, сплавов 1200, медикаментов 1600, топливо 800, композиты 2400, химические компоненты 900, шифровки 1200, чипы 3400, чертежи 2400 и секретных разработок 3000 ровно. Но лично я считаю, что на начальном этапе покупать контейнеры на сайте в принципе не стоит. Сейчас объясню почему. Ну здесь на видео этого нет, но более выгодным для меня кстати, оказался пак, по-моему, в 3000 монет, который был в клиенте игры. На видео не записал, но каждому такой пак предлагается, я вот уверен, точнее я об этом знаю, каждому предлагается. Вот он точно стоит большого внимания для покупки, если вы хотите задонатить. Как вы знаете, в внутриигровом магазине у нас выскакивают разного рода предложения покупки ресурсов. За золото и как по мне, мое мнение. На начальном этапе прокачки, когда нам требуется в основном белые ресурсы, покупать их в таких предложениях гораздо выгоднее, чем на сайте контейнеры. Мы уже заранее будем знать сколько какого ресурса мы получаем, там нам в открытую показывается количество ресурсов и можем уже рассчитывать сколько останется или хватит там или не хватит до покупки очередного улучшения. Также в нагрузку нам еще дают пару рандомных контейнеров, дающих такую же шанс упадения, как в принципе я озвучил выше. Купные на сайте ничем не отличаются от тех, которые покупайте за золото в клиенте. Напомню, я не призываю донатить, с этим неплохо справляются разработчики, тыкая нас носом в донат при любом удобном случае. Ну блин, ну реально, зачем? Напомню, контейнеры на сайте больше подходят для прокачки оперативника под конец ветки прокачки. По крайней мере, я сделал такие выводы. Пишите в комментариях, что по этому поводу вы думаете. Согласны со мной, не согласны. Я лично считаю, что на сайте стоит покупать, когда вы заканчиваете прокачивать оперативник, а в клиенте можно покупать за золото, а когда вы только-только качаете его. Это мое личное мнение. Выгода не каждый решает для себя. Я, по крайней мере, для себя решил именно так. А пока давайте откроем 50 халявных контейнеров за прокачку. Я стартовал гораздо позже, и всего лишь 12 уровня я начал играть только 31 января. Поэтому еще раз, я 12 уровня. И благодарен Максу за его видео об открытии этих 50 контейнеров. Которые он фармил и держал, копил до 18 уровня. Кстати, не стоит их копить как Макс. Ведь при получении контейнера он сразу привязывается к уровню получения. Если получили на 12, то открывая его на 20, этот контейнер будет иметь содержание ресурсов по 12 уровню. Мак же это сделал специально. Поэтому вы получили контейнер, открывайте его сразу, я не вижу смысла оттомить, ведь ресурсы там уже заложены изначально. Так, видео мы ускорим, чтобы долго не ждать. Что же мы получаем в итоге? Деталей 250, медикаментов 60, сплавы 170, топлива 60, итого получаем 540. Композитов 40, химия 30, шифровка 140, чипы 40, соответственно чертежи 90 и секретов у нас получается 20. Итого белых 540, зеленых 240, синих 130 и соответственно секретов повторяюсь 20. Не знаю много это или мало. Хотя ладно, скажем честно, по мне это немножко мало. Я бы сделал немножко больше для того, чтобы прокачать оперативника. Все-таки сейчас контейнеры выпадают э, с меньшим количеством. Еще раз повторяюсь, моя мысль так. Я хотел бы сделать так. Хотя бы пускай будет выпадение ресурсов больше, чем есть э, на данный момент. Надо за то, чтобы ресурсы объединить. Белые в одну, зеленые в одну. тоже по 4 ресурса всего у нас будет. Но... Разработчики конечно же на это не пойдут, у них уже все заложено, все сделано, хотя бы пускай сделают так, чтобы нам за каждый проведенный бой выпадало гораздо больше ресурсов, чем выпадает на данный момент, это моя по крайней мере мысль, ну и хотелось бы конечно побольше серебра, потому что имея ресурсы, даже нафармленные, нам все равно не хватает кредитов, чтобы их потратить, даже я как донатер закидывая деньги в игру, не могу ничего сделать с этими материалами, потому что у меня нету, блин, кредитов. Но ну, не только в этом дело, дело в том, что мы играя в рандоме, мы очень мало зарабатываем. Мы уже имеем два расходника, соответственно, тратим в два раза больше в основном. А зарабатываем так и зарабатывали по старой экономике. Я жду этого месяца посмотреть, что же придумают разработчики. Ведь надо в каждом режиме как минимум поднять сумму заработанных кредитов. Но это уже, как говорится, тема для отдельного видео разговор про экономику. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Вы не считаете его призывом в Еще раз повторяю, это я не призываю, просто показываю то, что увидел я покупая, чтобы вы могли заранее знать, что вы получите. Поэтому надеюсь, данное видео понравится. Вы пожмете лайк, скажите мне спасибо и напишите в комментариях, как вы к этому относитесь, чтобы обо всем об этом думать. Ну а с вами был я, Димон. Пока-пока. Увидимся на полях сражений.